Так, раз, раз, раз. Здорово, пацаны, пацаны, пацаны, здорово! Сегодня 15 января, и такая тема. Я тут недавно разыгрывал книжку 31 декабря в Новый год. Это комикс «Хранители». И настало время ее сейчас там в рандомайзере все эти дела сделать ютуберские, чтобы кому-то она улетела, потому что уже ждать времени нет, потому что я уже начинаю об этом забывать. Из -за ютубер из меня так себе обещал и забыл. Короче, вот сейчас разыграем эту книженцию. Это комикс-хранитель, очень крутая книжка. Если ты не успел написать коммент, мне очень жаль. Так, сейчас, короче, будем смотреть, как это делается. Я уже чекнул, на самом деле, сайт, на котором можно выбрать рандомный коммент. Вот, сейчас я его наберу. Предупреждаю, что никакого монтажа, никаких там вот этих всех дел... О, какая яркость, капец. Так вот, да, наверное, будет видно... Бля, надеюсь, будет видно, короче. Так, так, так, так. Исочку нужно чуть-чуть. Исынку. Исынку убавить надо. Темнее чуть сделать. Так, короче, выброс случайного комментария. Выбор случайного комментария. Вот, где-то я тут уже находил нормальный такой сайтец. Вот такой сайт. Сейчас мы на нем будем смотреть. И открываем видос. Открываем видос. Камчатка уже в 2022 -м. Камчатка уже в 2022 -м. Все, здесь 30 комментариев. Я на самом деле думал, что их будет немного меньше. Но 30 комментов тоже нормально. Я надеюсь, вы понимаете, что я никому не отвечал. Только потому, что, чтобы типа мои комменты там тоже в розыгрыше не участвовали. И, короче, вот, здесь только ваши комменты. Всем хотелось поотвечать в Новый год. Тем более, а, тут вообще есть классные комменты. Все, тут... Всех все радую, с Новым Годом, Камчатка, с Новым Годом, тут очень много людей пишет, и тех, кто давно подписан, и тех, кого я ни разу еще не видел, вообще класс, короче. Так так, так, так, так, так, так, так, точно фокус. Блин, надеюсь, видно, пацаны, короче, потому что никакого монтажа, никакого дубляжа и все дела. В общем, так, копируем видос, копируем, копируем его и вставляем сюда, в рандомный коммент. Чик вставили, и сейчас я нажму кнопку генерировать, блин, я надеюсь, что все там все видно, короче, никакого мухляжа, все хочется было по-честному, нажимаю генерировать, и Алексей Фокин побеждает с Новым Годом, с Новым Годом он мне желает, вот Алексей Фокин, блин, как, как, я надеюсь, короче, все в фокусе, чуваки, я первый раз это делаю Ютюберизм, так себе. Короче, Алексей Фокин, если ты посмотрел сейчас этот видос и ты подписан на меня и ты еще лайкнул к тому же всем видео, вот и порекомендовал всем своим друзьям и родителям, родным, корешам, соседям этот канал. Давай-ка напиши, в комментах к этому видосу и напиши там мне везде в Инстаграм, там в Личку, куда угодно. И сегодня что у нас? Суббота, 15 января. Если почта работает. Ну, наверное, сегодня уже не вы. Короче, вечером это у тебя будет воскресенье, уже, потому что у нас Камчатка вперед уходит. В понедельник отправлю тебе книжку. Вот эту вот. Вот эта книжечка будет твоя. Все, я тебя поздравляю, подпишу ее тебе, все как надо, творческих успехов там, крутого тебе монтажа и все такое. Вот, читай, потом расскажешь, что там тебе понравилось, что не понравилось. Все, я тебя поздравляю. Надеюсь, вам не было скучно от этого видео. <свят> Ютуберский... Ютуберский человек из меня такси. Поэтому вот, Алексей Фокин, еще разок. у нас победил сегодня и выиграл эту классную книжку. Ну все, я пошел готовить выпуск. Сегодня буду снимать про лучшие настройки Final Cut для Ютуба. Лучшие настройки экспорта, в каких настройках выводить, каким кодеком пользоваться, в какой контейнер упаковывать и все такое. Надеюсь, посмотрите и вам понравится и вы останетесь на этом канале еще надолго все всех с новым годом пока